И всем привет, дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. До официальной даты релиза новой карты Airship осталось всего лишь 3 дня. И я приятно удивлен, ведь месяц, два, три месяца назад люди гадали, когда же выйдет новая карта Airship. Мы очень тщательно ждали, и вот через 3 дня мы уже сможем поиграть на новой карте Airship. Хотя те люди, которые подписаны на мой канал и смотрят мои ролики... Те знают то, что уже можно играть на новой карте Airship. Ну и вообще, неплохо было бы, если бы ты, еще не подписанный человек, подписался прямо сейчас на канал. И поставил лайк авансом, потому что сейчас покажу тебе просто бомбезную информацию. В общем, я тянуть не буду. А, я тебя повторю то, что до официальной даты релиза новой карты Airship осталось 3 дня. То есть новая карта игры Among Us Airship еще не вышла. Но интернету уже смог увидеть и трейлер, и название грядущей новой карты игры Among Us. И это совсем не карта Airship, а совсем другая новая карта. В общем, вот на какой вид я наткнулся. И его содержание просто бомбезное. В общем, смотрите, что здесь написано. Меркурий, бесплатно, общедоступная карта Среди нас. И почему здесь написано Среди нас, а не Амонкас? Изначально текст писался на английском. Но однако именно вот так перевел мне Google Переводчик. То, есть... То расширение, которое стоит в моем браузере, и мне пришлось объяснить, потому что некоторые люди не понимают, почему у меня русский текст в английских постах. В общем, читаем описание карты. Новое направление. Пользовательские задачи. Новые саботажи. Большая ракета. Возможно, некоторые мне сейчас скажут, то, что я втираю какую-то дичь. Но, однако, это не просто твит. К этому твиту... Прикреплен еще и трейлер новой карты игры Among Us. Я вам сейчас покажу этот трейлер, но, пожалуйста, прежде чем вы его увидите, проверьте, не поставили ли вы сейчас лайк. Пожалуйста, правда, ставьте лайк, вы меня очень сильно поддерживаете. И подписывайтесь, если вы не подписаны. В общем, всем приятного просмотра трейлера новой карты игры Among Us. В общем, как говорится, очень сильно интересно, но ничего не понятно. И я надеюсь, что тебе понравилась эта тема. Ну, правда, охота чуть больше информации. Ну, в общем, ладно, я вскрою все карты. Это фан-работа. Ну, вы просто посмотрите, насколько она качественная. И причем эту фан-работу сделал популярный креатор. Ну, хоть это и фан-работа, но все же у этой фан-работы есть шансы на попадание в игру Moncast. Вы просто вспомните, насколько же разработчики игры Among Us отзываются к своему комьюнити. Но самое главное, что я выполнил свою задачу, а моя задача была оповести тебя об этой крутой новости. Ну а твоя задача уже размышлять по этому поводу под этим роликом в комментариях. Однако нам бы дожить еще до новой карты Airship. Ну ничего, ребята, держимся еще три дня. В общем, я очень сильно надеюсь, то, что данный ролик тебе понравился. Я над ним очень сильно старался. И я очень долго искал эту информацию. Поэтому я очень сильно надеюсь, то, что я заслужил лайк. В общем, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. И также ставьте лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка на него в описании. Я буду рад. Тебя видеть в моем телеграм-канале. В общем, на этом все. С вами был Человек ТВ. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.